всеми силами пытаюсь заработать и купить квартиру для своих детей и себя пожалуйста скажите получится ли мне купить сейчас или стоит подождать спасибо вам очень часто этот вопрос задают мне люди то есть у человека получается все в жизни но у него не получается то что он хочет с чем это связано первое когда-то когда-то был достаточно молодым человеком таким и Решил, что самой заветной задачей и нереальной счастьем для меня было бы стать богатым человеком. И там было три идеи. Это там, купить квартиру, это иметь свой автомобиль, там еще что-то. И у меня со временем это очень быстро произошло. И после того, когда произошло, я помню этот год. Хорошо начал работать магазин, как-то были там разные идеи, задачи и так далее. И после этого прошло время, где-то 7-8 месяцев я разбился на машине, после чего попал через один год или через два года в онкологическую больницу и после чего вот такая длительная история. И к чему я это говорю потом поменялись мои идеи то есть самое важное для меня стало уже не квартира а самое важное стало для меня это возможность быть здоровым человеком уже финансовые такие элементы они были отложены ну, совершенно на другую совершенно другая задача вы должны понять что у человека всегда есть определенная метазадача. Если эта метазадача является колоссальным мегазадачей его жизни, по его мнению прям недостижимая прям универсальная и он от нее получает сумасшедшее удовольствие, а одновременно еще и страдания, то достигнуть такую задачу ему будет чрезвычайно сложно. Почему? Это и есть тот ключ который заставляет вас страдать и шевелиться, и вы к нему двигаетесь. Поэтому, если человек очень хочет квартиру, у него появится все, кроме своей собственной квартиры. Что нужно делать? Мой совет, отпустите и не хотите квартиру. Живите как живется, накапливайте деньги по чуть-чуть, стремитесь к чему хотите, но... Не желайте замуж, не желайте квартиру, не желайте чего-либо еще. Просто живите вот таким образом. Поменяйте задачу. Пусть она для вас будет не такой важной и не такой ключевой, как у вас сейчас. Очень часто женщина не может выйти замуж, потому что это мега задача. Вот выйду замуж, а потом хоть умирай. Не выйдете. Вот будет квартира, а потом хоть умирай. Нет, не будет квартиры, потому что будет квартира и потом умрете. А вы хороший человек, вы нужны этому миру. Поэтому отпускайте такие мега задачи, не ставьте эти мега задачи для себя задачами, которые прямо мега и после них хоть потом умирай. Заработайте, заработаете. Получится, получится, не получится. Именно так нужно отпускать. Говорит, а не получится проживу без квартиры? Тогда получится.